Летим назад в чай. Все выкинул хаешки. Нет, его нашего вырубил. Нашего вырубил опять. Бля, Арсен, аккуратно, пожалуйста. Может, попробуем обойти его, нет, пацан? Все. А мне сейчас спину, прям в е... itu, блядь, пришло... Сука! Блядь, забей, забей его кто-нибудь, пожалуйста! <з Certavian> <Hasan> Бля, Макс Это печально. -мо. Свои-свои, ты чё. <смёрт> Блин, я одного, я одного убил, короче, прикрыл Макса, блин, а там еще один крысенок. Уфигеть Так я орал, орал, что-то, что-то, что-то, что-то не пошло не так. Мэдик, Мэдик, потери, потери. Да ладно, что, отряд не заметит потери бойца, что вы. Макс опять раскидывает. Это, пацаны, а вы чего вообще во сколько играть собираетесь, ну, по времени? Завтра? Завтра? <email> да, да. Как встанем? Мы тут me. каждый like, день так. Делаем, так actually. Да, поделаем. А -а -а -а. Я часиков в пять где-то начинаю. Я также в пять-шесть часов буду. Ну все, понял, тогда до завтра, парни. Я пойду Спокойно. давай, доброй ночи. Сюда, без беспорт, находи на канал, мы здесь будем. Да, да, все, я сразу сюда зайду, давай. Ну, давай, ну, доброй ну, ты Нет. ну что ты там Комань, надо команду. надо Какой? Ты че, блядь? Еб а? твою мать! Ты нахуя это делаешь, а? И <с> сегодня Смотрю, сколько у меня останется. Да у меня снова 60 Красная зона, блядь. Но меня опять преследуют. Макс, что ли, блядь? А? Ты не кидайся, лучше хуйышком не мне. Че, бля, кто там опять? Бой, бой, бой, бой, бой. Кос... Да я сковородку моп. Такой звук верный. Ты... А дайте мне прицел, помочь, четверг, четверг. На четверг. Давай на Четверка, а чё, у меня только четвёрка Да мне надо было, блин. А, я коллиматор спиздил Так мой, блин. Бежит, бежит, ботик, бежит Это чё это мы опять с и остались, пацаны Блин, вроде Васильич неплохой Будет. Тут Потому уже. Что, завтра, да, дойдет, потом есть Если будет еще играть э, в то еще и надо... А, еще Илюха есть. Илюха, Саня, тут, блин, это, там еще Серега-Гангстер. Тут да вот, хуя народов. Тут, народу. Вас тут... Вас тут... набирается. То есть, мы тут познакомились одиночество, одиночество От одиночества он калиматор там есть. Но... А, блять, е ебал. Нашел. Аж все в глазах побелело, блядь. Макс ты, <как> <как> Я уже приехал ебал, Я двоих. Макс опять всех шестерых забрал, блин. Сирик? <как> <как> Сирик? <как> ха <как> О, блядь, бля, бля, бежит, смотри, бежит, бежит за здание. Я забежал сюда. Нет никого, но двери закрыты блядь. Так вот он, блядь. Блядь, нахуй, он нахуй, нахуй, Помню, помню, помню. Не вижу откуда его кто-то влевал кто кто? макс? У -у -у. а нет нет ну ты в зоны <звук> <звук> <звук> Он сверху стоит, сверху. Смотри, он катится вниз. Угу. Mm -hmm. Пятки на ходу. Он так сидит, блин. А, там наверх дроби есть люди. Как дела, тварь? ползет куда-то что-то что, что съебались, да? а, mm -hmm. развернулись. бля mm -hmm. mm -hmm. ну они залутали от друга, сука mm -hmm. почему я, Попытовые <смех> трапецки залатали и съебали Съебались пеношенни Нарисали только на полке и... Вообще нихуя нет, конечно. Тут третий шлем, блядь. <связать> Дали, кто поговоришь? Увидимся. Да? Один раз тогда, да? Барат нет. Ты видишь А вон он где, -то, где -то. Дроп О, ёп Плавный бот, Стально не единицы. Мне сейчас максовый груп садится. О, кому не Я пластинка перенесла, хоть никого не не Кажется нет Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ там дует? Это кто? Да, ты тут стал, я тебе... просто. Ч ⁇ -то стало. Ч ⁇ -то стало. стало? Скучно. Нихуя сегодня. Конечно, всех приздонули. Сейчас мы бежим, бежим, Вот, вот, что я нашел это мертвые 8 круто меняем нахуй о семерки надо я взял взял у меня вот что-то или на Это что, его колбаска? Кто-то выпрыгнул. Надоел, yeah. надоел надоел такая жизнь, да? <с> um> Ты нахуй скинулся, блядь. Нахуй надо, ебать. Да нахуй так же ебать. надо а Высокую и прям такую непробиваемую. Да, да. Типа танка ебать. Вызывай танк, нахуй. А мне уже стреляют скоты, блядь. Вижу Бежит, бежит, бежит, по горе на 230 на рыбих 2. Бега, бега, дальше бежит. Не вижу Пас... паскуда, бляжи, сука, так видит. А, без теперь? На нас прям прокнул зону. Да. На тебя сбил. У всех Нет козла, нет проблем вонял, нет. сука бро <с backbone> <Нет. с nói> это мы счет гриздо. Ты видишь, что mm -mm. Могу восьмерку дать. У меня восьмерка нет. Джонни сюда У нас сегодня ничего, одни дропы, что ли? Пошли в зону нахуй эту машину тут завернуть. <звы> <Победить. звы> Сейчас сюда буду подниматься с спины растут долго. кто-то меня жопу. Ты да. спрятался, Гондон. Блин. за не пошли Блин. Блин. Нет, нет, нет. Сейчас Нас трое, трое сзади поводят. Нет. Нас. Их трое. Ой, двое осталось, их. Почему они. А, уже одно новина. Угу. Ну, это, это сзади с спиной. Двое, они. Это те..